Book's creative learning for beginners. Для начинающих, знайте транскрипции, часть 8, чтение буквы сочетаний Согласные, ng, sing, ring, wr, right, wrist, kn, knife, knee, wrong right wrist knife mean no love you